Сегодня у нас очередной ролик, давно с вами не виделись, два месяца уже не снимал ролики. Ну, Все, некогда было. Кто-то работал, да, кто-то отдыхал. Лена Аркадьевна в отпуск уезжала, отдыхала. А я работал. И учебу мне, кстати, сейчас два диплома писал. Ладно, да. один диплом себе и другой еще одному человеку. У как раз смотрит это видео. Привет. Вот. Так, что еще у нас было тут? Сейчас. Лето начинается, начинаются огородные дела, начинается мы сделали еще две грядки. Андрей Сергеевич вам покажет. Да. Сделал... Но не сегодня, сегодня сильный ветер на улице. Да, сделал день. парник сейчас мне, землю купили, торф. Сейчас будет перекапывать, посадим, как всегда, помидоры. Спасибо, Серёге за помидоры. Так, спасибо, Серёге, канал, все, обо всем. Там, он там рассаду нам э, подогнал немножко, тоже остатки у него были. Что за рассадка у него? Помидоры. Да. Перцы у меня есть. Ну, сегодня будем садить, все покажем вам. Да. Сейчас... А вы не переключайтесь. Сейчас я немножко землю Перепа... при... этот... перекопаю. Перекопаю, потому что сверху у нас торф лежит. А снизу а земля. Снизу земля сейчас все перекопаем сегодня повыше уже грядки ну начали делать по сравнению с тем годом у нас они вообще да были низкие ну начали уже землю завозить уже начинаем ее обрабатывать конкретно чтобы уже была она более нам плодотворно чтобы давала побольше. так что ребят не переключайтесь все равно, Заречка, эти комки ну, ничего страшного на камке это по барабану эти комки главное, да, что земля есть вот такая, ребятка, земля уже торт все равно комочки попадаются но уже пышные сейчас в общем ребята перекопаем сейчас ребята короче перекопаем и покажем вам что будем создать. елена аркадина я уже перепахал перекопал то есть елена аркадина <погребает>, погребает сейчас раз комочки все равно есть да ну, это торф какая ну, вот она uh -huh. здесь еще из земли всяких корней убираешь стоишь нет хороший все. Все отлично. весь снег растаял какой снег который был в торфе а -а -а. ну он... да торф купили он прям сальдом да. еще был ну сколько недельку или постоял ну да нормально так ну что ребятушки я свою миссию выполнил все перекопал сейчас Сейчас Елена Аркадьевна кораблями все подделает. Вот она уже тут рассаду принесла. Сейчас она нам доделает, расскажет, берите, что за рушей. Пожалуйста, мне ее из-под ног. Куда тебя убрать? Туда, например. Да вон. Ну и туда. Так ты тоже туда не лезь. О, сзади. Такая рассада. Корешков много, да, попадается? ей тяжело сейчас пока грабыть все это растаскивать я сейчас рожу без труда не выловишь рыбку никуда Боится рассада трех холодного воздуха, холодной земли и холодной воды. Угу. Вот ты горячей, теплой воды принесла, Теплую, да? да. И она уже с удобрением сразу. Ну, рассказывай, что ты будешь сажать? Ну по крайней мере сейчас у меня идут вход перцы. Сейчас перцев начнется. А чё за лей этот? Название-то не знаешь? О, вот. Вот это я не помню. Что они у ну меня... какие, хоть красные или желтые ты сажаешь, не помнишь? Всякие! Всякие? Всякие. Красные, желтые и толстостенные, и не толстостенные. Которые для салатов, которые для заготовок. Бедные уже с ума сходят. Ну, меньше отдыхать надо ездить или больше 21 день это хорошо угу. кто скажет что 21 день это Ой, плохо Ой. Что, и палки надо ставить будет Потом. А, палки это потом, когда они уже будут Она пока еще, пока еще стоит. Так. Ты вот это мне чуть сюда вот поставь. С Да, вовнутрь Сейчас я вот с этим нарешу. Сажаем так, чтобы можно было обойти. Я в этот раз поменьше количество перцев сделала. Посмотрим. Уже с цветочками. Да. Уже все. Это конкретно. Да вот они. Бетончики. Пипец твоим ногтям сейчас будет. Они и так молодцы. Опять деньги будешь требовать. А как же. Наколят мне муж. Чтобы деньги требовать. У вас, ребята, такие же жённые? Ещё пожалуйся, ага. Пожалуйся, Беды несчастные. Такие Не такие. У нас ветер сегодня сильный. На грядках сегодня не будем ничего делать. Сегодня хотела и клубнику сделать, и огурцы. Грядку, чтобы уже подготовить. Но с таким ветродуем. Я боюсь, что на завтра потом вы не вообще не найти. Да, Это... сейчас теплица нормальный ветра особо не чувствую. Да, пока... красота, теплица. Да, скоро, ребята, у меня отпуск, ребята, поедем в Новгород. Опять к Лене на рыбалочку. Вот. Будем ловить рыбу, пытаться. Кто-то в это верит, ребят. <свят> Чего кто-то верит? Чего как же на рыбаках? <свят> Я уже знаю, что там будет. Ну, выпьем потихонечку. Да. Мы на рыбалку едем, что за рыбы, что думаешь? Это как бедная женщина, стоит рыбу чистить, но все нормально, мужики на рыбалку ездят, вот, фьют, а вот кфет, то этот мне рыбу привез, не мог нормально съездить. И... У меня муж и так, и так съездит, и привезет, а если не привезет, то кто-то ее даст, там есть одно местечко. Вы, кстати, ребят, напишите в комментариях, что сажать в, в теплице в этот раз. Какие сорта, может, интересные вы нашли. Лена Аркадьевна, например, ни одного сорта не помнит. Как он на ну, рассаду собирает? У меня Или? все бумажки лежат дома. Да? Ну покажешь потом. Да. У меня все оно лежит. Все, я в курсе. Так, я сейчас тут. А не да? Вон еще рассады сколько. Это уличный будет. Так, ну что, рассказывай, Зая. Бычье сердце, интернет, ты тоже сажала, да, да. смотрю? Вот, томат «Русский богатырь» и томат «Черный жемчуг». Это три вида, да, было все у нас? Да. Ну и Серегины там, видели да. вот на камеру. С водой Елена Аркадьевна разбавила какую-то штуку. Как она называется? Елена? Смесь фитоспорин. Фитоспорин такой, не знаю, что это такое, короче. А это что такое удобрение или что это? Да. Ну это с каждым растением надо. Досажаешь, то удобрение. И с навоз ничего такого нету. Ага. Вот здесь вот, я не знаю, конечно, вот это вот расстояние. Я помидор-то начну вот как всегда от угла. И на вот эту вот территорию, она уже больше, кстати она у меня была потому что у меня там сидела клубника я клубник все убрала в клубнику вьющийся огурец надо посадить посмотрим серега напиши в комментариях что кстати за эти помидоры у тебя забыли уже так ну что иди за помидорами по сравнению с этими, это детишки. Да. Какие сейчас придут у меня лошади. Вот этот бой, да. У нас тут ветрюга. Не знаю, будет на камере слышно ветер или нет. Я ну, вроде нет. защиту поставил. На аркаде тут цветочки уже посадила свои. Кусты пересадил смородины вон, два куста пересадил и он тут здоровый куст пересадил оттуда спереди у нас там стоял там теперь будут грядки но это будет в следующем видео покажу еще грядки дополнительно делаю Серега тут принес давал ему копать лук надо будет тоже у себя немного скопать да. Это с них уже помидоры надо снимать. Как их сажать? Я первый раз в жизни такие помидоры буду сажать. Серега твоя отдыхать. Ну, да. Вот с Серегина просада, вот, Лена Аркадьевична. Пока ты ездила с в отпуск. С февраля короче. месяца. С февраля месяца, да? С 23 февраля. Я не знаю тебе, как их сажать, те слова. Ой. Ой. Ой. Что, тебе Ой. Что, у тебя ведро воды? Да. А сколько тебе там еще? Много раз? А это все? Или еще там что-то? Я оставила еще пять штук, но они маленькие. Я оставила их на открытые. А -а -а. Пять штук, а на, в открытую эту самую. Сюда. Дырки мне наделали Кто? Вон раз дырка и вон там дырка а, ну ладно. Надо заклеить Ну давай попытаемся Что то сделать? Так можно докопаться и до китайской границы Кошмар Идем специально матч чтобы легче выходили что ли да. да? ну сухой это не пойдет свочи и она вылезает ага. его надо уже будет под этот палочки он там есть у меня ага. палочки подставлять так. Давай, это маленькая, да? Это уже маленькая. Нет, это маленькая. Давай еще. Да пути ее, наверное, на землю. Подвязывать надо, да? Или они сами ввязываются? как бы мне это сделать так что банне они... расстояние ты за это треугольником хочешь или змейка что ли? да я вот так в том году перцы сажала я. Mm. я так чувствую что помидоры Серегина отодвинем туда. Вот как раз. Сейчас я вот эту пол посажу. Пол гряду серегина сделаю. До девяти Давайте. В девять часов, чтобы дома был. логично, логично. Ты Сереги на Серегину место как раз хватило, да? Да, два. черри. закатывать хорошо. Свит. Черри свит. На... Свит. С огурцами катать. Что это да, дюймовочка это дюймовочка подожди я тебе сейчас еще дам у меня одна рука да. так вот сюда еще хотим посадить на царев на лягушку еще бычье сердце. О, бычье сердце тоже надо. Его надо куда-то вот сюда сажать первого. Он и крупные. Может в угол? Ну, не знаю. Мне кажется, на солнце он больше растет. Ой, это вот. А? А? Опа. Я так и знала. Варя. Дочь минта. Так, куда повесить масло? не с нашими ямки меньше надо значит тебе не феврале надо сажать а? но, но если я бы не отсутствовала угу. мы бы их посадили бы и раньше парник то он же тебе не открытый грунт за неоткрытый грунт. Он позволяет сюда и раньше сажать. Только закрываешь этим пленкой. И все. Mm -hmm. Есть-то оно возможно. Но я отсутствую. Извините. Мне надо было ребенка вывести на море. Прям так с этой бумажкой, чтобы узнать. Тут... вишневка розовая. Вот тут... а, Вишнёвка розовая. Запомнили. Ты в горячке хочешь попробовать? Да Эти-то вон ли она опять на одно осталось попробовать нету места уже сажать <к program> <клев> ну, перцем подсадим посмотрим может что-то вырастить <к tapped> у нас просто бычьего сердца ни одного нету ну, мы не сажали такие да они раз но это на салат идет они по-любому ну, конечно только салат Побольше то земли. Посмотрим, что будет. Ну и осталось еще два. Это что у нас? Желтые томаты. Тоже хорошо. И лягушка Царевна. А, с одной стороны дюймовочка, с другой желтый томат. Да. Ну где-то тут он сказал, что есть и зеленые томаты. Uh -huh. А где? И кто? Это сюрприз будет. Так, ладно, Эленака досаживать. Так, надо будет еще прибраться немножко тут. А палочки ты будешь тыкать или попозже? Пока не стоят, попозже буду. Ага. Ну все, ребята, посадили. Все, что посадили, потом вы, ребятушки, увидите, что у нас выросло, будем показывать. Так, ну что, ребятушки, зак заканчиваем видосик, ребята. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому понравилось. И ждите новых роликов. Они обязательно будут. Всем пока. С ведром прощаться. Всем пока-пока.